Заснул <свист> на моей кровати. 8. Как говорили любой человек, который живет у себя дома, говорит мне похую. О, все, пошло. Тогда как такой вот с черными глазами видишь такой туда все отлично, бля, все просто пизда. <свист> да. Накрыло. Помогите, помогите. <свист> Эй, hey, hey, всем привет, с вами Тимурлайв, и сегодня мы, да, сегодня мы, да, да, да, мы сегодня мы э, Смотрим Дух Моей Общаги, честно говоря, я остальные вообще эпизоды жизни духа Моей Общаги После сколько месяцев, я даже не помню, 5-6, даже меньше, может быть 3-4, я уже вру Смотрели Дух Общаги, потом я такой, ах, честно не могу, не хочу, не, нет, все, ну и короче я про него забыл, потом я захожу в, в, в тренды ютуба, вижу духа моей общаги, я такой думал, ну блять, может быть сдохл, типа, ну проекта, типа говорили, то закрывают, то перезакрывают, то есть там, вот видите, даже у меня прыщ выскочил от них, я его, кстати, удал, удалил, но все же, это не суть важна, сегодня мы их, их посмотрим, у них сегодня будет разбор, что такой бессонный паралич, Ээээ, это такая штука, это пиздец, кто, кстати, на ней не хайпался, кстати? Тот же самый Димы Масленников. Ну все же. Вот так договорились. договорились. Всего 6 часов упорной работы и больше никаких разногласий. Все права и обязанности теперь в списке. У тебя какой-то фетиш на списке. Это у меня теперь уже в виде комикса они, похоже, делают. Теперь можно идти спать? Ну да. Почти. Это же бессмысленно. Что? Договор, договор. Что? Договоры нужны судьи. Кто тебя судить будет? А без. Mm -hmm. Вообще-то Асирис. Он был главным богом судьи в Древнем Египте. А еще интересный факт это моя кровать. Что-то я не видел, чтобы ты на ней спала. Потому что на ней все время спишь ты. Mm -hmm. Согласно пункту 2.1.4, страница 8 Как говорили любой человек, который живет у себя дома, говорит, мне. Похую. Все. И тут дальше не надо по поводу. Кровать, не кровать. Пошел нахуй все. Все, что было моим при жизни, остается моим и сейчас. Я пролеживал этот матрас четыре года и левитировал на нем еще, бог знает сколько. Твое место. Вон там. Ч ⁇ ты такой душный? Договоры какие-то. Где ты это взял вообще? Теория большого взрыва. Отличный ну да. <как> Нормально. Без Я не задрот. Я хорошо эрудирован. Ммм. Ну, раз ты у нас хорошо эрудирован, то может сделаешь мой доклад? Я совсем измотал этим договором. Я мог бы, конечно, бахнуть баночку энергоса, но. Нет! Снова спасать тебя выше моих сил. Сделаю я твой доклад. Супер. Бля, баночку энергоса. Так хочу баночку энергоса. А он там мне стоит 80 рублей блокмонстр, желтый, красный, зеленый там у меня стоит. О, я бы побежал туда. Ну, и раз уж спать ты все равно не будешь, то. Погоди, дедлайн завтра? Дима, ты... Ты заснул на моей кровати. Что тут у нас? Учеба. А что такое дедлайн? Это вовсе не учеба, Дима. Я... Во второй половине обоснован выбор объектов исследования и таким образом... Ну что, готов? Напугал. Да, готов. Я дольше исправлял твои ошибки, чем писал что-то с нуля. класс, супер, спасибо. Погнали да. на пару. Я... Я немного устал, честно говоря. Устал? Ну, я всю ночь делал твой доклад и... <coughs> Пункт 1.4.3, страница 2 нашего договора. Ты помогаешь мне с учебой В любом виде. Да, ну... А я соблюдаю все твои интровертские хотелки взамен. Видишь, я тоже могу быть занудой. Нравится? Не очень. <смех> ну вот, отлично, погнали. И вообще, Класс. с каких пор призракам нужно спать? Ну, да, ты прав. Ну, наверное. Ну, стоп, но ну, они как-то же накапливают себе энергию, чтобы передвигаться из стороны в сторону, проходить сквозь объекты, но это, походу, тоже нужна им какая-то такая материальная э энергия, чтобы им куда-то там брать вещи, например, те же самые, или работать с компьютерами, то же самое. Так что вот. Один экзамен спустя. <свист> не могу поверить! Трояк! С твоими-то подсказками! Извини, я просто не сообразил. <свист> Сегодня всю ночь переделывать. У меня были планы. <свист> Ты правда устал? Я... Ну, да, но... <свист> Расслабься, я все сделаю. По договору я должен тебе помогать, а я сделал только хуже. О, я у тебя в долгу, дружище! А, я думал намек такой, типа, что типа иди ты нахуй, ладно, я сам все сделал, а тут он наоборот такой, а пошел ты нахуй, короче, ты дела за меня. Не скучай, я тут вернусь утром. Класс. Призраки все равно не спят, так ведь? Я кстати да. Ребят, бухлище на всех, разбирайте. Ты чё? Меня Оля. да? Да, не так. Раскладки на говно, Ты снова седая ночь, доверяю я. вообще, через эту Первый класный. А ты же. Ну, ты... Я себе уже нашел. Ну, короче, там еще этот призрак был. Он Нет. Зашел в мини. Чьер? Да. Да я, блин, через что че? да. че? да. я не помню. А что, пойдем отсюда? О. Пойдем. пойдем. пойдем. пойдем. Милая. О -о -о -о. я дома. Напарь нажрался сегодня. не пойдем что ты, конечно, пойдем. Я все исправил, написал пару комментариев для препода, он будет в восторге. Ты же вроде устал. Нисколько. призракам не надо спать, мы не устаем. Пошли, пошли, пошли. <софис> <софис> что? А что <Че> с ним? <софис> <софис> Братан, ты точно в порядке? <софис> <софис> ну да, конечно. Пойдем скорее, приводи себя в порядок. <софис> ну, хорошо, ты... Ну да, когда такого вот хуйню с черными глазами видишь такой, туда все отлично, бля, все просто пиздато. Это <режисс> Ой. С дремни, может, полчасика. Пока я... Дима, ну я же уже говорил, мне это не нужно! Ну, Все отлично, я никогда не чувствовал себя таким продуктивным! Да. Вот просто будто второе дыхание открылся. представляешь? Я просто абсолютно сфокусирован на том, что мне нужно. И ничего меня больше не беспокоит, никаких лишних мыслей. Так что давай, одевайся, переодевайся. Я не знаю, если тебе нужно, может ты... Как скажешь, Зубрила. Он с кем-то там уже походу переспал, он такой, блядь, нихуя не помню. Привет. Да? А ну вот я тут наш. Тут, может, вот. Понятно. Держи. Какие-то слишком такие громкие эффекты. А <салкиваем> <салкиваем> <салкиваем> <салкиваем> братан? Ты не представляешь, она хочет прийти сюда, но она такая, она такая. Привет. Короче, одна не хочет, но с друзьями и типа, ну ты ее не знаешь, короче. Девчата, О, она, все. Помнишь, Пошло. Я рассказывал. Короче, моли, пожалуйста, можно я один раз приведу друзей? Прости, что угодно, пожалуйста, пожалуйста, по груб жизни буду должен. Боже, спасибо! Ты лучший! Слушайте, народ, короче, отличная новость. Вы же хотели собраться попа? Оо! Вот когда у меня экзамены были, вот такая шхуйня была. <смех> Я также сидел на энергетиках у меня. Блять, вы бы не видели, вы бы видели, сколько у меня редбула было. А кстати, вот мне стало интересно. А вот на озоне там еще продают. Блять, там просто раньше наборчик продавали за косаря. Косарь 200, там, короче, стоил этот э, набор. Для энергетиков, все, посмотрим. Энергетики. Сейчас скажу, сколько тут наборчик стоит. Это похуй. Вот. Не, драйв говно. Монстр. Монстр. 800 рублей, 12 банок. Покупаем. Все, побежали. О-о-о-о Нет. Нет. Да. Что за примера <тренинг> такая? Все, пошло, блядь. Одну тусу в двести тринадцатый спустя. Олежа. Братан, ты лучший я он все нахуй, Богу. он с ума сошел, все. Ночи, да, у него уже мешки под глазами. Он уже такой сьерошенный. О, анимация появилась. Чего тут делаете, Дима? О, привет! Не поможешь, братан? Подсоби, буду должен. Слушай, тебе ж не трудно, ты всеми этим занимаешься, да? Помоги, Дим. Буду должен. Поможешь, Дима? На крыло. Помоги, Дим. Помоги, Дим! это это прям дурдом какой-то. Что ты ну, безусловно, паралич не так выглядит, конечно, там не такое, прям... А? Ты... Ну, устал? Всё. Да ты yeah. что, блять, капитан очевидность. Можно, пожалуйста, в студию, вот сюда, прям, вот, пожалуйста. Мне нужен капитан очевидность. Призракам нужно спать. Да ты что? Я. Yeah. Извини. <звуки> Все. <звуки> Ну нет, это уже точно петушня какая-то Нормально так Это с его стороны, кстати Еще раз извини Мне не должен был Все в порядке, ты не знал Я игнорировал, если честно Я видел, что что-то не так, но даже не спросил Нормально. Петушня. Извиняйся. Он сам сказал. Хватит извиняться. Ты подписал новый договор? А ты все еще зануда. А ты все еще не подписал. Нет, ну серия, конечно, сегодня была мрачная. Прям мне так понравилось. Ну, блядь, тут а, суть конфликта всего. То, что, типа, кто-то за тебя должен тут другое делать. Но тут другой смысл. То, что, типа... Еще не пытается с бессонным пролечом. Бессонным пролечом другое дело. Когда у тебя ноги они имели, ты нихуя ничего не можешь делать. А тут показывают всё через сон. Бессонным пролечом когда ты просто лежишь пластом. Вот тут, вот, короче, диван. Кто у меня видит, кто видит. Короче, смысл. Ты лежишь. Нихуя не двигаешься, не чешешься, хотя это очень сложно, кстати. И потом, и потом. У вас появляется черная хуйня. Это, короче, блять, и кто ее, говорю, уже не прогнозировал, и Дима Масленников, и другие там представители специалистов доктор, докторской степени и других. Ну как, я. Ну, это такая хуйня, короче. Не, не так уж сильно ее раскрыли, как хотелось бы, но все же. Серия получилась мрачно, но почему-то очень непонятно, почему не было анимаций. Может, конечно, было бы это долго, согласен, но выглядит очень все красиво, потом уже как-то стало уже все выглядеть более-менее мрачно, и так это прилично, короче. кому, Короче, кому-кому как понравилось. Ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока-пока.